Девочка, так нельзя А ты их попробуй возьми А ты их попробуй возьми А сейчас какая-нибудь сядет? Что мне здесь еще-то интересно?